приветствую приветствую дорогие мои девочки и девушки в основном вы смотрите мой канал приветствую вас на моем канале на прогнозе на любовь на февраль 2023 года буду прогнозировать на своих авторских картах океан любви и на наших проверенных такая простая так сказать цыганская колода если так можно назвать итак на повестке момента Овны. Что же будет, а, что, а чего же не будет в ваших отношениях в феврале? Итак, что же будет, а чего не будет? Ну и помогать нам будут, помогать нам будут простые вот такие простые классические карты. Так, дорогие мои овнихи что же будет? Первая часть месяца будут какие-то помехи, возможно недоразумения, возможно вас на работе будут напрягать или вашего мужчину будут на, на работе напрягать, и этим кто-то из вас на фоне этих событий подумает, что вы мало времени уделяете, или вам покажется, что мало времени. То есть Карта судьбоносных помех и она может связано быть как-то вот с деловой какой-то деятельностью. Возможно, эта тема. Я не говорю что это вы будете ругаться из-за денег, или кто-то, кого там вдруг кто-то где-то заначил деньги, спрятал. Но, во всяком случае, первая часть февраля, я бы даже сказала, Именно вам, так как вы овнихи и к вам в гости зашел Юпитер, может быть, постарайтесь часто не включать в себе очень большую командную начальницу. Вторая часть февраля говорит, что может появиться немножко тоскливое внутри ощущение, что вот я хочу так, а он вот не хочет, он не хочет идти со мной в ногу, у него как будто планы немножко другие, то есть тут такой период, когда что-то может как бы остановиться, немножко остановиться э, в отношениях, притормозиться. Ну, возможно, потому, дорогие мои овнихи, потому что вы с головой уйдете тоже в свои производственные дела. У вас сейчас начинается карьерный рост такой до мая, и поэтому вы будете брать быка за рога и... Тема супружества, тема любви немножко отойдет на второй план. И Еще хочу сказать для тех, кто не познакомился, ну, скорее всего, советую знакомиться в первой части месяца. Это вот что будет, чего не будет. Не будет суперпламенной любви. Вот карты нам говорят прямо. Видите, да, вот тут по картинкам все виднее как бы, да? Не будет такой красивой любви. Будет немножко бытовушная, монотонная история ваших отношений. Это первая часть месяца. А вторая часть месяца вам будет некогда, может быть, подстраиваться под своего любимого. Вторая часть месяца вы будете биться за свою естественность. Вы не захотите меняться под партнера. Вот. Ну, каких-то сильных обманов, обид тут не будет. Ну, такое вот, как, знаете, немножечко каждый сам в себе, каждый сам на своей машине едет в разные стороны, в другие. То есть у вас тут дела, у него тут дела. Ну, дорогие мои, я не вижу, что тут какой-то развал, разлом отношений. Просто надо надо тут вообще, ну, надо уметь договариваться, скажем так, вот кто в картах там понимает, или вообще Туз Бубей говорит, надо договариваться, найдите консенсус, найдите золотую середину и... Так как у вас сейчас больше деловые дела, делайте дела. Потому что к вам, дорогие мои, зашел Юпитер. Это 11-12 лет. И такой период надо, конечно, обратить себе во благо в теме карьера, в теме м, хорошие контракты, договора. М -м, вот Берите БК за рогат в, в этом плане. Любовь тут все-таки, возможно, на, втором, на второй теме. И, кстати, еще... Тут, возможно, тема беременности. Вот, чтобы понимали, да? То есть, дорогие мои овнихи, до мая у вас очень хороший период в теме беременности. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Помоги русскому человеку и к марту получишь подарок. Вот так вот необычно, нестандартно в данный момент. Желаю личных успехов в Овнихе. Желаю сделать вам, вам вас, желаю, чтобы вы сделали марш-бросок, рывок в бизнесе, в творческих каких-то открытиях своих, открытия себя. И буду благодарна за лайк и до встречи! А теперь на повестке момента наши деловые сельчихи. Итак, что же будет, а чего же не будет в феврале 2023 года в ваших любовных отношениях? Итак, что же будет, а чего же не будет? Так. И сегодня нам помогают простые карты. Итак, что же будет? Первая часть февраля для вас хороша. Карта влюбленности. Кто еще не влюбился или кто еще не нашел половинку, вот оно то влюбленность на большой срок. Кстати, если вот тут произойдет вас, ваша встреча, и вам понравятся деловые качества вашего мужчины, с кем вы познакомитесь, то, дорогие мои, тут очень большой момент. Маленькую выгоду найдите в этом, в персоне, и тогда у вас эта тема будет проигрываться то ли 9, то ли 19 лет. То есть вот тут такой момент. То есть сейчас у вас особенно, дорогие мои, это апрельские тельчихи. Тут вообще мама-мия. Тут идите, идите, знакомьтесь и не тяните резину. Это первая часть месяца. Кто глубоко в отношениях, эффект влюбленности, эффект флирта в семье. Эффект хороший такой взаимопонимание. Вы будете одобрять своего партнера в его делах. Он будет поддерживать вас в ваших делах. Ну, гениально просто. Вот тут супер. Вторая часть. Вторая часть. Февраля у нас говорит, это хорошая карта, с крылом ангела, говорит, немножко делай подстройку. Вот если чувствуешь, что у твоего мужчины там что-то, может, немножко застряло, что-то медленно идут дела на работе, в бизнесе, или кто-то там не приехал вовремя на подписание нужной бумаги совместной, поддержите, поддержите человека и скажите, что все хорошее случится, только чуть-чуть попозже. Вот тут такой момент, да? Вот. То есть не упускайте из виду какие-то деловые темы и свои, и своего партнера. Теперь чего не будет. Не будет вашего какого-то эгоизма, не будет какой-то жало, жалости, не знаю, почему сказала. Не будет вашей жадности какой-то, может быть, в каких-то ситуациях. Может быть, решили захотите лишний раз со своим любимым мужем в какой-то ресторан зайти. Это тоже хорошо. То есть первая часть месяца у вас очень открыта от ваших же каких-то всплытий, ваших внезапных каких-то, может быть, даже родовых, такие киста кусочков неправильного поведения, может быть, взбрыкиваний, потому что не забывайте, вы у нас материальный человек, да, как ни крути, ваше солнышко находится в тельце, это ваша самобытность, это ваше нутро, иногда оно вам диктует, тут жалко, тут что-то, тут еще что-то, жаба иногда душит этой жалости к чему-то, каким-то расходам, саможалости, вот тут вот вырубайте. Не будет каких-то ревностей то есть вообще но ну, не будет ревности даже если ваш муж куда-то там по делам отъедет и вам покажется что это странно то есть не будет ваших каких-то подозрительных моментов вот я бы так сказала вообще неплохой очень февраль у вас тут главное не вступать в конфликт, возможно, с людьми, которые вам несут какую-то информацию вот на первом этапе, да, вот и может быть после восьми вечера такой подсказка, после восьми вечера сиди дома и что же бабушкина шкатулка вам подсказывает? Учиться никогда не поздно, но в выходные можно отдыхать, вот и может быть вот эта карта говорит Феврале выходные старайтесь, старайся хоть одна или со своей семьей сидеть дома. Вот тут так. Буду благодарна за лайки. Проверяйте подписку. Проверяйте, чтобы колокольчики там были включены. Зовите своих подруг на мой канал. И до встречи! А теперь на повестке момента Наши близнечихи Ох уж эти шустрые, очень информационно насыщенные Близнечихи Итак, что же будет, а чего же не будет в ваших личных отношениях в феврале? феврале 2023 года, дорогие мои. Итак. Итак, первая часть февраля даст вам много секса, много энергии. И вообще, дорогие мои близнечихи, по вам еще ползет в феврале, ползет правильный Марс, да, хороший Марс. Он вам даст и хорошие свидания, кто не познакомился. Я скажу до 20 числа неплохо бы познакомиться, кто еще не познакомился, да? То есть вот там можно знакомиться, там благоприятный период. Кто в отношениях, кто дерзайте, берите от жизни все, открывайте новые ощущения, новые фантазии в личной, в интимной жизни. Поэтому очень хорошо такая. Тут много секса, первая часть месяца, вторая такая более эмоциональная пошла, такая волна. Вообще хорошие карты. Единственная, вторая часть февраля, может быть, после семи вечера не ругайтесь, кто куда идет, а кто куда не идет. Вот такая подсказка. Это вот будет очень хорошо. Чего ж не будет? Не будет каких-то сложности первый месяц, оно все первая часть месяца, все понятно, то есть вам не зачем будет упрекать своего партнера, ему не зачем будет упрекать вас, все понятно, каких-то крайностей не будет, это первая часть месяца. Вторая часть, вторая часть месяца не будет какой-то саможалости, и не будет у вас недостатка в энергии вашего мужчины. Вот, и даже там не будет каких-то упреков и ругачек, и выяснений отношений, скажем так, из-за денег. Вот там это очень хорошо. И, смотрите, в вашу судьбу может ворваться какой-то деловой король. Ну, деловой король это ваш начальник, да, допустим. Или ваш новый начальник, или какой-то старший человек, старый дядька. Может быть прислушайтесь к его советам, может быть так. Или разрешите какому-то старшему родственнику себе помочь во всяком, допустим, во второй части месяца. Можете спокойно принимать подарки. И, и подсказка из бабушкиной шкатулки. У тебя может быть несколько имен. В этом твоя сила. Вот как хотите так и понимаете вот такая немножко зашифровочка тут буду благодарна за лайки проверяйте подписочку еще больше буду благодарна за донаты и до встречи на моем канале момента, наши рачихи домовитые, вкусно готовящие рачихи. Так, сначала так тогда положим. Что же будет, а чего же не будет в феврале, в ваших отношениях, в любви, в феврале 2023 года. Итак, такая карта интересная вышла, возьму подсказку. Итак, что же будет? Будут какие-то такие отношения, даже, может быть, странные. Это, знаете, когда вас, ну, как вариант, как будто будет ощущение, что вас приворожили, или вдруг какая-то влюбленность вдруг включилась, вот так вот. А может быть такое ощущение на фоне того, что вы устали предыдущие 3-4 месяца, вас жизнь как-то долбила, сейчас все разъезжается, сложности раз, раз, как бы от вас уходят, и вам, вы немножечко будете такой, немножко в эйфории. Будут прекрасные свидания, будет вообще супер. Если знакомиться, допустим, подходит, конечно, все тут. Эта карта, конечно, меня настораживает. Это карта магическая. То есть вот такие магические отношения ждут в первую часть февраля. Вторая часть немножко будет грустно. Может быть, кто-то из вас как-то, ну, как вариант, может вспомнить кого-то из бывших. Особенно это касается июньских раков. Да? То есть немножко вы можете как-то понастальгировать по прошлому. Ну, ничего страшного. Карта такая, мужчина рядом, мужчина вас любит. То есть может даже что-то такое вам захочется как-то флиртануть, но я тут буду очень аккуратно говорить. Я, естественно, не советую из семьи флиртовать. Вот так вот. Это будет. Не будет. Не будет гиперэгоизма. Вы будете как-то растворяться в другом человеке. Ну, то есть вы себя, первая часть февраля, вы себя не будете показывать, как какая-то фурия. Ну, иногда, знаете, все мы психуем, иногда нам, нас, наши мужчины, даже вот наши классические, свои родные, да, выводят из себя, особенно это, когда касается быта, когда что-то мужчина не сделал, то, что вы попросили. Ну, вот как-то вы сможете удержать себя в руках. Это первая часть февраля. Вторая часть февраля не будет какой-то с вашей стороны ревности и подозрений, что у него какая-то денежная заначка. Ну вот как вариант, вот, такое, вот такой прогноз вам от Кассандры. И хочу сказать, что если в этот месяц немножко приток в вашу семью, может быть, как-то притормозится, да, вот, ну, немножко вот, ну, ну, это не повод для ругачек, да, не повод для ругачек, если ваш муж или вы захотите вдруг получить какую-то помощь от родни, в том числе, ну, может быть, можно получать. То есть не надо мужу упрекать, что он где-то не уложился, и вдруг он пойдет у мамы или у сестры брать в долг какую-то сумму. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Создатель поможет тебе и спасет от преследователя не ругайся и не рискуй в цифре 26. Вот вам подсказка 26 февраля, дорогие мои. 26 февраля не рискуем, Ни с кем не выясняем отношения. Нигде, ни с кем, вообще ни с кем. Тихонечко на цыпочках. Вот, дорогие мои рачихи, вам был такой прогноз, подсказка от Кассандры. Буду благодарна за лайк и до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои львицы, ох, эти львицы, часто с такими завихрениями львицы, упрямство тоже вам не занимать. А теперь вам прогноз Кассандры на февраль 2023 года. Что же будет, а чего не будет в феврале этого года. В любовных отношениях, в ваших отношениях. Для тех, кто не познакомился, хочу сказать, очень хорошо до 15 числа знакомиться. Итак. Это для тех, кто не познакомился. Для тех, кто уже в отношениях, первая часть месяца очень хорошая. Она немножко, правда, будет такая качающаяся, то взрыв такой эмоций и внутренней энергии, как любовь, то немножко поспокойнее, но тоже в... милота, милота, как сейчас говорят. Да? Смотрите, как вот будет любовь, вы будете источать любовь, но, возможно, в душе вы немножечко будете как-то его ревновать. Но настолько вам... Вы еще раз, может быть, влюбитесь в, своего, в свою половинку. Это первая часть февраля. Вторая часть февраля немножко вам такое эго пощекочет, ибо у вас, возможно, будет такое, знаете... Дорогие мои, вообще я понимаю, что тут лежит передо мной. Не забывайте, что у вас в гостях находится демон... И он будет изнутри, еще все лето он у вас будет находиться, он будет изнутри вас раскачивать, дорогие мои. Понимаете? И вот, смотрите, смотрите, вторая часть февраля. Какая карта? ты вот зайца ты одна любишь да вроде внизу цветы наверху вроде звезды но как-то там такая черная типа радуга промелькнула и на пустом месте дорогие мои на пустом месте еще плюс этот демон демон будет вас в вот так толкать да? захочется чего-то другого начнете себя жалеть может, начнете примерять себя в отношениях, может, даже в тайнах, рядом с каким-то другим мужичком постарше, да, смотрите, тут дядечка лежит. То есть вот захочется вот какой-то матч-реванш или отомстить даже своего мужчине. за что мстить, я так не понимаю, да? Но вот как вариант, то есть не попадите в эту яму э обольщения от демона. Демон что? Он... Будет вас толкать, чтобы вы сами своими руками разломали ваши отношения. Так что тут пять раз отрежь, померь, а потом только отрежь, да? Десять раз померь, а пять раз отрежь. То есть вот тут не рубить с плеча. Вторая часть управляет у вас немножко такая, как сказать, такая проверочная. Вот это будет. Чего не будет? Не будет частями, частично отношения как бы что так взаимно все супер супер. Но я сказала, что все хорошо, но оно немножко, видите, розовая красная, чуть-чуть качаться будет, да? Не будет, может быть, какого-то от него подарка сюрприза, какой-то денежной премии ждете или не, не знаю там, если вы еще не в, не в официальном браке и ждете от него признания, первая часть февраля может не дать вам признания. Уж я не знаю, как тут что, то есть. Любовь любовью, секс сексом. Но у вас будет ощущение, что чуть-чуть вы о чем-то не договорились. Или он что-то, что, что не досказал вам. Это первая часть февраля. А вторая часть февраля говорит, что это не судь... карта судьбоносных помех. да? Это когда в судьбе, в сценарии прописано. Нет, это не судьбоносные будут помехи. Немножко помехи будут, но это все это все шушание. Знаете, раньше, когда радио мы ловили... Вот такой, да? То есть вот этого будут помехи такие, сквозь них вы ищите свою любовь, смотрите в свою любовь, цените прожитые совместно годы. Я сейчас даже говорю, неважно, тут вы в ЗАГСе уже были или еще не дошли, то есть цените вот тут, да? И не будет такого дядечки, который к вам придет и вас заберет от вашего мужа и там э, алмазами рассыпет свою хату для вас обсыпет, да? Нет, этот дядечка придет, он захочет с вами сексом позаниматься, но потом он скажет, слушай, дорогая, у меня семья и пошла ты на эти буквы. То есть вот как-то так может некрасивая история так закончится. Вот, вот, то есть осторожно, этот дядечка вам, этого дядечку вам подведет чертик, нормальный такой сильный чертик. И чтобы тут советовать, ну, смотрите, того дядечку на это меняем, будьте со своим мужем, я бы вот так сказала. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Можно зажать уши, но судьба все покажет. Это подсказка, дорогие мои, о том, что, возможно, ваш мужчина что-то вас просит уже 2-3 месяца последних, что-то просит, просит, в нем тоже заканчивается какой-то уровень терпения. Или, может быть, вы что-то не хотите слушать, или не хотите про него что-то знать. Так что в феврале уши не зажимаем, а внимательно все слушаем и думаем, что с этим делать. Буду благодарна за лайки и до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои девы, мои деловые очень девы. Да, очень деловые. На днях в Ютубе сказали, что большее количество людей из списка Форбс это знак Зодиака Девы. Смотрите, какие вы тщательные, вы очень умеете обращать внимание на мелочи, и это вас спасает, это вам дает какие-то бонусы и подстежки хорошие такие вот. Через мелочи вы выстилаете себе свою дорогу в свой рай, я бы так сказала. Итак, дорогие мои Девы, что же будет, а чего не будет в феврале 2023 года, прогнозированы в своих авторских картах «Океан любви». И помогают нам, конечно же, простые, цыганские, как мы их называем, простые элементарные карты. Итак, что же будет? Карта соперничества. Уж не знаю, что такое. Может быть, вы боретесь за своего мужчину. Может быть, вам покажется, что кто-то на работе, на него там глаз положил, на его работе и хочет увезти. То есть, ну, немножко, я бы сказала, может какие-то ситуации или одна точно пощекотать вам нервы, когда вы внутри даже немножко можете испугаться за своего мужчину, да, вот. Вы можете испугаться за свой уровень благополучия рядом с ним. Вот тут очень интересный, тонкий момент. Первая часть февраля. Вторая часть февраля говорит о влюбленности, внезапно у вас с ним начнется такой второй роман, скажем так. Если смотреть, где тут лучше знакомиться, тут сложно сказать, конечно. Ну, скорее всего, с 16 по 25 как-то вот сложно. Видите, с 16 по 25 сложно. А вот до того тоже как-то, вы, слушайте, вот знакомиться в феврале я вам не очень рекомендую. Потому что, дорогие мои девы, хоть вы такие умные, прагматичные, но вас как-то будут обольщать, обольщать и даже немножко обманывать. И поэтому вы можете познакомиться очень-очень не с тем человеком, особенно это касается сентябрьских, дорогие мои девы, да? И чего не будет... Не будет вашей подстройки. А вот это вот плохо. Вот смотрите, если вы будете бояться, что у вас кто-то хочет, там, глаз положил на вашего мужчину, а вы, как человек консервативный, такая вся в себе варитесь, не хотите подстройки делать, это плохо. Вот это плохо что вы не будете делать подстройки. Может быть, надо чуть-чуть хоть как-то любимый цвет одежды, чуть-чуть помады, чуть-чуть вот в женщину превратиться, а не в деловую машину, понимаете? Вот. То есть не, не будет вашей подстройки, может, даже и его не будет подстройки. Вот это как-то... Может небольшую трещинку внести, потому что карта соперницы это никто тут не отменял. Это первая часть февраля, а вторая часть февраля не будет такого, что вы захотите с ним расставаться, потому что тут у вас начнется очень бурный роман второй, да? Очень интересно вообще. Очень интересно, прямо гротескный для вас февраль. Ну и зачем вам отпускать его к другой женщине, допустим, как вариант, да? Зачем? Он же наш. И что я от себя тут сказала, ну не то, что ищи спонсора, может быть прислушайся к совету старшего человека и подсказка из бабушкиной шкатулки. Готовься к миру, особенно под цифрой 3. И, как всегда... Спасибо за лайки. Пишите какие-то комментарии или пожелания моему каналу под видео. И до встречи.